Всем привет, товарищи! С вами Кей Клинк, и сегодня я наконец-то получил свой синтезатор. Ну, на самом деле он пришел еще вчера, но я не успел его забрать. А сегодня у меня был просто невероятный опыт. Забирание синтезаторов с почты. Ну, точнее, со СДК. Вот. Не обращайте внимания ни на мокрые волосы. И знаете, это невероятное чувство, да, когда ты под мышкой несешь посылку, быстренько бежишь, чтобы ее не замочить и при этом все эти лужи, пытаясь не разбить этот аппарат. Я даже умудрился удариться об косяк двери. Но, несмотря на все эти минусы, синтезатор ускорим у меня. Ну, поскольку я уже получил этот великолепный синтезатор, то самое время его распаковать. Сейчас я попробую при вас совершить такой некий анпэкинг. И тогда вы поймете, что там было. Так, это справочка. Нет, знаете, как-то жалко это руками вскрывать. Сейчас подождите, мы устроим все по-красивому. С музыкой. Товарный знак Кноп ТЭЧ А, да, точно Теперь у нас самый сложный и ответственный момент. Узнаем, что внутри. Самое время его затестировать. А, еще кое-что. Ведь в коробке не только мускарин лежал. Также в комплектации здесь есть великолепнейшие джеки. Ну, естественно, подзарядитель. Это пьезозвукосниматель. Великолепнейшая вещь. Попробуй сегодня затестировать, хотя ранее я ее в руках не держал. Хм. что сейчас выйдет. <звуки> Ну что ж, за дело. И вот, спустя некоторое время, я наконец-то сделал трек. Я очень доволен этими двумя девайсами. Вот что у меня получилось. Попробуем испытать этот синтезатор в действии. Ну что ж, отлично поработали. Всем большое спасибо, с вами был Линк. всем пока. Сегодня был обзор на синтезатор Мускарин 411Н, которым я сделал Даня Хроник из Казани. Большое еще раз тебе спасибо, невероятная вещь, больше я таких вещей пока не встречал. Это стало моим первым синтезатором.